Часто можно услышать выражение: если ты был в Голландии и не ел селедку в Волендаме, ты не видел страны. Почему же это так? Потому что говорят, что свежее вкуснее рыбы, чем в Волендаме. Нет во всех Нидерландах. В Волендаме интересная застройка домов на сваях, первые этажи которых кирпичные, а черепичная крыша, она же мансарда, служит полноценным этажом с деревянным фасадом как правило, зеленого или черного цвета. Вся эта особенность, в то же время похожая с всех домиков, придает деревушке свое очарование. Изначально Волиндам служил гаванью для соседнего городка Эдама. Однако впоследствии Эдам обзавелся собственной гаванью, а Волиндам стали заселять рыбаки и фермы. Гуляя по городу, можно встретить собранные, по бокам шторки окон. Ранее это было своеобразной чертой жителей, поскольку мужья-рыбаки уходили в дальнее плавание, то, не, скрывали, не закрывая окна шторами, женщина демонстрировала, что не обзавелась любовником и ей нечего скрывать. Что мне понравилось, так это чистота, аккуратность вокруг. Видно, как каждая дверь, окошечко украшены. Где-то у входа милая скамейка, где-то столик с подсвечником или горшком цветов. А сколько маленьких уютных двориков. Видно, что жители с любовью и бережливостью относятся к своим домам. Купить иностранцу здесь дом практически невозможно. Если дом выставляют на продажу, то его выкупают соседи, родственники либо коммуны чтобы максимально не допустить иностранцев убедить местные традиции. При всем своем туристическом характере Воллиндам полностью хранит свой быт традициями. Иногда прогулки улицами деревушки сменяются прогулками вдоль канала или переходов по мостам. Вообще интересен тот факт, что Нидерланды находятся на 7 метров ниже уровня моря. Это отчетливо видно, поднявшись на набережную Воллиндама, который идет уровень моря, а весь городок еще ниже. Так что, если будете в Нидерландах, обязательно посетите Волиндаму, и вы не разочаруетесь. Мы приехали в голландскую деревню, это рыбацкая деревня, она построена по принципу, по принципу таких маленьких строений, очень небольших, среди каналов, вот так жили рыбаки. Вот это поселение надо всей поры существует. И здесь проживают 1785 жителей то есть на таком маленьком островке они живут кажется как экскурсионный город но вот тем не менее они так вот проживают здесь но ничего не изменилось с тех дальних-дальних времен это туристический центр и здесь конечно и машины потому как только местных жителей пропускают сюда на машинах мы конечно остановились подальше. Смотрите, какой дворик у них. Заглянем быстренько. Вот такой дворик рыбацкой деревни. В таких маленьких ну, сараях, что ли, скажем, хранятся велосипеды у них. Велосипеды, всякая утварь, мелочь. Мы заходили в кафе, посидели, перекусили, поели горохового суба. Это очень называется зимний суп у них. Зимний суп. Потому что и готовят его только зимой когда прохладно. Все такое старенькое, все такое старинное. И вот сейчас люди здесь живут, и их, в принципе, для того, чтобы попасть сюда, в эту деревню, тут есть некоторые стро... новые постройки, они строятся. Но чтобы сюда попасть, нужно что-то типа кланового такого понятия. Так просто сюда не попасть и не построить здесь, ничего не сделать. Смотрите, какие кусты гортензии. Ой, боже мой, она как цветет это все это красиво. Или даже не подстригают их. 1785 жителей в этой деревне. Вот такое ограниченное количество. Ой, как же здесь много воды, а? Смотрите, куда не глянешь, везде вода, кругом вода. Решили попробовать, замерзла вода или нет. Папа говорит, что такая она. Она везде такая, везде в каналу. Холодная. Холодная вода. Рыбацкая деревня деревня туристический центр. Сюда приезжает очень много иностранцев, туристов. Огромное количество автобусами, автобусами. Но сейчас не сезон. Сейчас просто. Сейчас просто. Перед Новым годом люди не хотят сидеть дома и приезжают сюда. Вот елочки у них так сажают, украшают перед Рождеством. И потом выкидывают. Я так посмотрела. Много с корнями хороших, в принципе, елочек и выброшено. Вот это яблоки, я попробовала, это яблоки. Это яблоки, такие интересные, да. Красные, яблоки. я даже попробовала, они удивительно, но они, они сладкие. Они какие как дикушка, вот так много. Мы бы в, России... в России давно уже варенье сварили. Садик. Садик перед домом. красиво. Это сейчас декабрь. Мы считаем, что красиво. Какое тут вот цветение, наверное, получается весной. Какой интересный дом, покосившийся от старости. Посмотрите, даже вставка сделана. Удивительно. Развалился на две части. Но живут в нем, в этих домах. Удивительно. Но здесь старые, конечно, постройки. Вот так украшают дома. Посмотрите, как красиво. Кто во что гораздо, конечно. Ой, все красиво, все хорошо. И удивительно. И удивительно. Страна чистоты, страна порядка, страна, которая чтит свои традиции. Я удивляюсь этому, конечно, настолько это все красиво. И что за ромашка такая удивительная? Цветет, сидит в декабре месяце.